Привет! Сегодня мы будем решать задачу под названием «Свалом». Услое задачи следующее. Сетка разбита на квадратики. В каждом квадратике нужно провести диагональ одного из двух возможных направлений. Цифра, написанная в узле сетки, означает, сколько диагоналей должно выходить из этого узла. Вот, например, голубые из единички выходят одна диагональ, из двойки две диагонали. Значит, две другие диагонали должны проходить по-другому, не заходя в эту двойку. Есть еще одно ограничение. И на диагонали, проведенной в квадратиках, не должны образовывать замкнутых линий. Вот, если я нарисовал красный контур, вот такой картинки быть не должно. Естественно, контуры могут быть более сложной формы, но, тем не менее, если линия идет по Сетки, она нигде не должна замыкаться это запрещенная ситуация условие что у нас не должно образоваться замкнутых контуров приводит к следующему что любая линия которая началась где-то внутри сетки рано или поздно должна выйти на границу на границу поля если это не произойдет значит где-то получится замкнутый контур но я не буду сейчас это объяснять, но каждый из вас может это проверить. Это действительно так. Будем пользоваться этим условием следующим образом. Вот смотрите, есть две единички. Если мы пройдем диагональ между ними, то этот кусочек мы не сможем продолжить до края сетки. Из этой единички мы не можем вывести больше ни одной диагонали. И из этой не можем. То есть такая ситуация недопустима. Может быть более сложная ситуация. Например, вот двойка. Мы соединили двумя диагоналями с двумя единичками. Получили опять изолированный кусочек. Из этих единичек мы не можем продолжить линию. Уже одна диагональ есть. Из этой не можем. И здесь двойка. Две диагонали есть. Две другие не будет ее касаться. Вот, кстати, если мы дорисуем эту картинку, то получим тот самый запрещенный замкнутый контур. Начнем решать. Две единички по диагонали друг от друга не должны быть соединены. Ставим диагональ другую вот еще такие две единички и вот еще одна такая пара далее двойка, вот смотрите двойку если она будет соединена с диагоналями, она окружена единицами если мы соединим диагоналями с этими единицами, например, либо с этими двумя то получим изолированный кусочек то есть мы не можем продолжить ни из двойки, ни из единиц дальше все возможные линии уже проведены поэтому из этого квадратика такого должен быть выход в эту сторону, вот как я нарисовал Аналогично возьмем вот эту тройку, у нее три единички. Если мы пройдем в диагонали все три единицы, то получим изолированный кусок. Это недопустимо. Значит, одна из диагоналей обязательно пройдет наружу, из этого квадратика. Вот еще одна такая тройка. Вот смотрите, тройка три единички. Значит, диагональ будет вот такая. И, кстати, обратим внимание, если мы нарисуем продолжение вот сюда, то получим снова изолированный кусок. Двойка нельзя вынести, единички нельзя вынести. Из тройки остальные линии пойдут тоже в единички, например, так. И этот кусок будет изолированный. Стало быть, вот здесь из двойки в эту сторону диагональ идти не может. Должна быть идти вот как-то так. Так, далее смотрим. Из этой тройки мы вынесли линию, она даже как-то дойти до границы. Но здесь она выйти не может. Она выпьется в единицу и закончится. Так, и здесь она выйти не может. Значит, надо выходить как-то в эту сторону. Ну, кусочек нарисуем, а дальше будем думать. Идем дальше. Вот эти двойки сметь, Две диагонали уже невозможны. Оставшиеся две проводим только вот так. Далее, вот этой тройки. Эта диагональ уже невозможна. Нужно брать три. Значит, оставшиеся две вот вот такие. Единица проведена. Значит, эти диагонали оставшиеся проходят вот так. Ну и далее, скажем, можно везде очень много запомнить. Медичка, одна диагональ есть, значит, остальные три диагонали должны в единицу не приходить. У двойки две диагонали есть, две другие в нее не приходят. У тройки одна диагональ зачеркнута, оставшиеся три вот такие. Единица использована, обойдем ее вот так. Эта единица тоже готова, обойдем ее. Двойка, две диагонали проведены, две оставшиеся уходят наружу. Единица диагональ есть. Обходим ее. Это двойки единственный вариант вот сюда уйти. Так, далее что еще можно? У этой двойки, две диагонали проведены. Значит, две оставшиеся вот так. Единица диагональ имеет. Значит, остальные три диагонали вот так проходят. Так, и что? И дальше надо немножко подумать. Движемся дальше. Вот этой двойки не могут обе диагонали идти вот сюда. Они перекроют тройку, у тройки не наберется три диагонали. Значит, одна из диагонали я буду ходить вот на сюда, а одна из двух других здесь или вот здесь. Значит, тройки оставшиеся здесь диагонали будут вот так расположены. Та единичка готова, мы ее обходим. Двойка готова, вот это вот. Тоже ее обходим, и тройка готова. Единичка готова, мы ее благополучно обходим. Так, это двойка. Эта двойка должна выйти на край каким-то образом. Либо через единичку, то есть не пройдет вот она, тупик, Значит, она атаковать либо вот сюда, либо вот сюда. Но тогда она укроет одну диагональ у тройки. Значит, тройки одна диагональ будет здесь, и две другие вот здесь. Тогда эта единичка готова. Обходим ее. Эта тройка диагональ у нее украли. Одна есть, вторая, третья. Единички готовы. Благополучные обходим. Это тоже готово. Дальше двойка. Две диагонали украли. Одна есть. Вторая. Единичка готова. Дальше очень много можно нарисовать. Тройка готова вот это вот. Вот так. Единичка готова. Двойка готова. Единичка готова. Далее что? А, далее вот здесь сверху еще двойка готова. Значит, две диагонали вот так. то двойка готова. двойка готова. Единичка готова. Обходим. Двойка готова. Обходим. Двойка готова. Обходим. Единичка готова. Двойка готова. Тройку дорисовываем. Так, далее смотрим еще. Вот эта тройка может выйти на границу. Только вот сюда уже, а, кстати, не может Двойку тогда Обойдем. Значит, она вот сюда не пройдет. Потому что, если подожмем вот сюда, она упрята в эту единицу или в эту единицу, и в том в другом случае тупик. Начинаем выбираться куда-то вот в эту сторону. Ровно рисовать. Вот сюда, вот сюда. И далее пока непонятно. Но мы эту тройку украли диагональ. Давайте ее нарисуем до конца. Так, так и так. Далее. Ты двойка теперь можно нарисоваться. И что еще? И еще нам нужно эту линию защить дальше. А дальше можно только вот сюда. Здесь тупик. Значит, да? Начинаем еще довести ее дальше вот сюда вправо. Там через верх выберется. Вот здесь она проберется. Осталось нам не дорисовать. Тройка готова. Диагональ сюда. Этничка готова. Сюда тройка готова. И последняя диагональ вот здесь. Значит, решена.